Друзья, всем привет, сегодня сделаем очень полезную самоделку для мастерской из бруска 50 на 50 и железной трубки диаметром 10 миллиметров, но я предлагаю посмотреть что я буду делать дальше, смотрите видео до конца, а я продолжу изготовление самоделки. Mm-hmm. <laughs> Получилась вот такая приспособа, подобную штуку я нашел в интернете, и называется она кондуктор для сверления под углом. Мне как раз нужна такая для изготовления одной из следующих самоделок. Но еще я в интернете нашел, сколько стоит подобное изделие, и офигел, когда увидел, что стоит она почти семеру. Так что я просто решил сделать эту приспособу своими руками, потратил 40 рублей на метр трубки и 20 минут свободного времени.